Я осознал, что будто начал хуже видеть, хуже видеть. Меня, конечно, это сразу утручило, утручило. И в оптику сказал своим ногам сходить Меня там сразу вот что удивило Я не думал, что линзы так дорого стоить будут отчасти и это Меня выбесило, хотя вроде в этом и нету кончика света Ладно, все-таки сделал заказ и ушел к себе во свояси Через неделю очки нацепив был готов к этой фразе Эй, я не очкарик, шаришь. Эй, Ты чё так палишь? <с <topics> <с <travailler> да не я, сука. Ну что за мука? Очки мои казались мне сплошным несчастьем. Но уже через пару дней все стало четко. Вчера хотел я бритву подносить к запястью В душе сегодня радостные нотки Я в магазе стал лучше других видеть цены на хлеб, по части и это Меня выбесило, что такой дорогой какой-то кусочек багета С этой модной оправой готов выступать Я на модном показе Ты хочешь что-то сказать про очки? Я готов к твоей фразе Я не очкарик шаришь Че так палишь? <звучит> да не я, <слепая>, сука. <звучит> ну что за мука?